речь Бличнега Бич. И сегодня я расскажу, как сделать невидимую папку в Windows 7. Для начала нам нужно э, создать новую папку. Создаем ее. И сюда зажимаем Alt и на дополнительной клавиатуре, которая находится справа, э, пишем 255. Все. Это невидимое, ну, как бы имя невидимое для папки. Теперь переходим в свойства папки. Нажимаем настройка и нажимаем сменить значок. И выбираем тут вот невидимая невидимый значок. Применяем. Все. Папка невидимая. Сюда можно сложить, например, документ с логинами и пароли. Все. Вот так вот. Ну, эту папку я помещу. Вот сюда вот чтобы я знал всегда что на этом забандикам ну все а, за просмотр этого видео я всем желаю добра и ставьте лайки пока всем